Понеслась, дорогие друзья, на живой раунд финал верхней сетки. Команда, которая выиграет в этом матче, будет бороться 14 июля в гранд-финале дорогие мои друзья, за первое и второе место. Ну, а проигравшие сыграют полуфинал в нижней сетке, который мы с вами будем смотреть завтра. Как раз-таки. Она же выигрывает команда в атаке. Кстати, легчайше выигрывает в атаке с потерей всего на всего одного э, своего игрока. И это, к слову, сказать, стей. Поэтому давайте знакомиться с командами. Команду Анви представляют на финале. Дерзкая, Кессон, Дуримар, Блэк и... Не знаю, как... Произносить никнейм, ну, короче, знаки, да, вопросительные, точка и восклицательные, в общем, зна знаки препинания. А, ну, а у команды в атаке это двоечник, 197-й, который любит Настенку, Хакуна Матата, Скорб и вот Жентосина Как-то вот, надеюсь, правильно прочел, извиняюсь, если где-то был с чьим-то никнеймом Неостороженный. Прочел неправильно. Ну, пистолетка в самом разгаре. Попытка запушить точку А от команды Анви, которые начинают в атаке. Двоечник! Двоечник и хаешечка от Хакуна Мататы, дорогие друзья, попытки запушить точку А. Остались там же, где они, собственно говоря, и были. Вот такие вот, друзья, дела. Всем привет! Это только начало, да? Каблан, да, правильно, это только начало. Приветствую вас. Я проголосовал за Анви, но мне кажется, без Мясича не победят. Но я очень надеюсь, что выиграют, пишет Григорий. Ну, посмотрим, Григорий, оправдаются ли ваши надежды. Во всяком случае, с небольшими косяками в пистолетном раунде теперь придется мириться как минимум парочку раундов. Значочки припинания вырубил Жентосину. Ну и тут же, к сожалению, сам погиб. Блэк последний остался. 64% здоровья. Не очень много и, наверное... Не хватит. <смех> Наверное, не хватит, на самом деле. Эта штука, конечно, скорее риторическая... Очевидно было, что не хватит Ну и 2-0 ожидаемые Не было поставленных бомб, поэтому здесь, конечно, вопрос Ранний бай или экономический Но я вижу, что команда Анви выбирает все-таки экономический И, на мой взгляд, естественно, это правильное решение Потому что команда в атаке не та команда, против которой вообще сейчас нужно что-то Экспериментальное пытаться здесь реализовывать Надо играть максимально стандартно Ну, сейчас, кстати, будет нечто интересное Полетели смотреть в скрипт Здесь, смотрите, сколько сразу... Три, четыре. Четыре человечка будут открывать скрип. На это у нас уже ни много ни мало целые черепашки ниндзя Кстати, Володя Дуримар открывается в числе первых. И если он погибнет, то раунд будет похоронен. Он погибает, раунд похоронен, черт возьми. Ладно, шучу. Кессон и знаки припинания. Дает разменные минусы за погибшего Дурика и Блэка. Ситуация равная 3 в 3. Но здесь хотя бы поставлена бомба, уже есть какой-то небольшой плюс Да, он, конечно, небольшой, но все-таки есть Дерзкая К сожалению, тоже, естественно, ничего не успевает сделать Ну и на табло ожидаемые 3-0 Начинается первый девайсный раунд Полноценный, хочу заметить, первый девайсный раунд Вот, будем смотреть Смотреть, что команда Анви, имея калаши в руках, предоставит нам Привет из Андижана, и всем андижанцам тоже большой привет, в частности, вам, Абасбек, приветствую вас, и Сардор, вас тоже приветствую, да, и вы прям вообще почти ничего не пропустили. Третий раунд матча, это первая карта, поэтому вы ничего, шеньки, не пропустили. Двоечник в атаке! И он уничтожает, как вы думаете, кого? Да-да-да, того самого Володю Дуримара, звезду моих трансляций и самого сильного игрока команды Анви. Именно за счет отсутствия этого игрока, скорее всего, команда Анви может поплатиться поражением в раунде. Куда ж ты побежал-то, Блэк? А чекать точки как бы нет. Это для слабаков, дорогие мои друзья, Кессон. Киесон, еще один тоже у нас пробегает, ничего не чекает, что с ними не так. Почему ребята ничего не... Ой, еще из хаешки унес Хакуну Матату. Ну, двоечник один в два. В целом, можно даже со снайперской винтовкой попытать удачу здесь, хотя, конечно, позиции игроков атаки довольно-таки каверзные. И двоечник еще в довесок промахнулся, не сумев попасть по кисон Кессон начинает прокидку, под эти флешки начинается выход, и тут, да, просто двоечника в результате сметают, вминают его в стену. В целом, красивый раунд от команды Анви, что самое главное, последнего игрока убили за счет раскидки. Почему я всегда и говорю, что раскидка очень важна. Не использовать а, гранаты во время матча, ну, по меньшей степени, глупо, потому что это может приводить к поражению, а... Проигрывать, я думаю, не хочет никто. Скорб а, расстрелял Кессона. Как вы видите, здесь экономический раунд и попытка прессинга на меду. Дерзкая даблкил один минус от Блэка. А дальше 197 -й. Лепит, лепит и лепит, дорогие друзья. Ну, наваляли в результате почти всем игрокам атаки. Дуримар и знак припинания остались вдвоем. И это, конечно, очень забавно, потому что я почти уверен, Володя сейчас подставит свою команду. Смотрите, скриньте, как говорится, да. Ждет. Ждет оттуда, откуда вообще никто не придет. Ждет соперников с девятки. А, ну, конечно, основной костяк атаки скорее всего будет сейвить. Ой, не костяк атаки, простить простить Здравствуйте. Здравствуйте. Это было здрасте из-за угла. А оставшиеся игроки обороны будут сейвить. Кстати, игроки атаки погибли. Ну, а вот 197-й коллаж засейвил. Но поражение в раунде это все-таки факт. И вот, кстати, сейчас для многих скажу, что... А на сегодняшний день, дорогие друзья, это в какой-то степени инсайдерская информация, ну, а может быть и не инсайдерская. Так или иначе, озвучу вам, что команда в атаке выбрала карту кэш. То есть там вот были какие-то баны и пики, я не знаю, надеюсь, что они были, но как минимум карта была выбрана именно коллективом в атаке. А, соответственно, им удобно будет играть на этой карте и странно будет, если они заруинят сами себе игру, да, то есть изи-каточки для команды Анви здесь, <coughs> простите, априори быть не может. А, Дуримар Володя. Отправился к проотцам, следом за ним отправился Блэк, попытка разменять э, Не увенчалась успехом И в результате команда Анви оказалась так Малясик, малясик совсем разбита Не по всем, конечно, фронтам Но вот дерзкая, блестяще Появляется на меду, вырубает Двоечника занимает сразу позицию на коннекторе И в принципе, дорогие друзья Мидл контролируется на данный момент Игроками атаки Ну, попытки захода на точку Б Это, конечно, дело интересное и хорошее Кисон, два минуса Минус Хакуна Матата и Джинтосина. Тосина 60% здоровья Прострел, кстати, неприятный прострел на самом деле 197-й Жестко Жестко, дорогие друзья, 4-2 Сколько сегодня карт? А карт сегодня 2. Вот это первая И потом мы еще с вами будем смотреть карту Инферно Каэстика сегодня, увы, будет маловато Завтра будет побольше Завтра три матча, дорогие друзья Завтра будем смотреть Хоп Хей Против Белоснежки и Семи Гномов Дальше победитель этой пары сыграет С командой Не помню с кем <смех> Запамятовал что-то, дорогие друзья а, Ну и... и... И, короче, победитель там еще потом будет играть против команды а, в атаке, если... Ой, в атаке, господи Против проигравших из этой пары Короче, я не знаю, кто там с кем дальше будет играть, но... Факт остается фактом. Завтра три игры, и это все, что вам надо знать, дамы и господа. Ну, попытка выйти на мидл, сами видите, как оказалась сверхфатальной для коллектива Анви. Абсолютно никакого профита вменяемого, в общем-то, выбить из соперника не удалось. Скорее это... Ого, Скорб. Скорб, какие штуки вешает. Только едва коснулся земли, так сразу хедшот ставит. Финал завтра... Нет, гранд-финал будет 14 числа. То есть это четверг, если я не ошибаюсь. 5-2, дорогие друзья. Завтра будет финал нижней сетки. Сегодня финал верхний, завтра финал нижний. И послезавтра гранд-финал. Вот, короче, вот так у нас три дня подряд одни финалы. Вновь действие через мидл. И попытка довольно-таки серьезной агрессии, надо признать, на точку А сейчас выявлена командой Анви. Ну и надо тоже, в общем-то, отдавать должное игрокам. Они разменялись. Да как замечательно они это сделали. Хакуна Матат остался в соло на точке Б. Ну, погиб Кессон. Погиб вопросительный точка восклицательный. Вот тут, конечно, Блэку лучше было бы уже и не отдаваться. Но четверть лайфбаром, между прочим, все не так уж и плохо. Дерзкая и Дуримар. Ну, считайте, одна только дерзкая осталась в живых. Тут Дуримар бегает... Не знает карту кэш. Володя просто он никогда не играл на ней до этого. Поэтому для него это загадка. Ну и дерзкая, как бы ставит точку в раунде. 5-3. Ну, мне кажется, на самом деле команде Анви более свойственно более проста и, понятно, чуть более быстрая атака. И то, что они играют немного медленно, скорее им же и мешает. да Потому что, обратите внимание, в основном медленные раунды у них не заходят. Второй раунд, как минимум, они уже разыгрывают в достаточно быстром и жестком темпе. И второй раунд как бы приводит к успеху. Вопрос, будет ли так дальше продолжаться, Да, я думаю, на самом-то деле нет. Я думаю, что по большей степени постоянно быстро выбегать, конечно, это глупо. Но, как минимум, пока это работает, это нужно активно достаточно э, реализовывать, на мой взгляд. Немножечко начнет сейчас трескаться экономика у команды в атаке, если Анви, естественно, продолжит э, давить своих соперников и забирать какие-то раунды, но во всяком случае сейчас не удается найти ни одного размена для э, коллектива, как хитрый Хакуна Матата да, пытался притаиться, но нет, его рассекретили. Ну, двоечнику и скорпу, скорее всего, надо только сейвиться, здесь глупо лезть уже куда-то и надеяться на что-то хорошее, 3 хп остается у двоечника, а вот скорп... Как вы понимаете, да, под точкой Б уже, к сожалению, погиб. Ну, можно убегать очень далеко, но игроки атаки, я думаю, на самом деле, двоечников все-таки найдут. Как минимум, Володя Дуримар где-то там поблизости сейчас слоняется. Так, глядишь, за угол зайдет и... А тут, здравствуйте, двоечник стоит. Таточка, приветствую вас, приятного просмотра. Вы сегодня как? С пиццей, с вином или с соком? С чем сегодня присутствуете на трансляции? Сашка Куся, лучший комментатор. Ну, вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай-вай. краснее вай, вай, вай, вай, вай. краснею-краснею просто до самой макушки. 5-4, дорогие друзья. Анви. Выбили экономику. Не полностью, надо признать, конечно, выбили экономику. Но сейчас будет взрыв на меду. Достаточно большой и серьезный, Очень большое количество хаешек. Ну, Кессон, Кисон потерял 49 хп от такого количества гранат. И в целом уже понятно, да, что точку А надо разыгрывать. Зная, что так много гранат было выброшено на меду, Но ну, точку А, конечно, разыграть, наверное, здесь почти проще всего, если бы не двоечник и не его М-ка. минус Акуна Матата, Блэк вырубает Скорпа и двоечник... Ой, двоечник. Двоечник жуткий вообще. Жуткий, чувачелло. Расстреливает сегодня сверх... сверх человеческих норм. Ну, реально. Три минуса в этом раунде. И все, в общем-то, под его... ...исполнением. Ну, увы. Попытка засейвить снайперскую винтовку. Дуримар Володька не успевает добежать. Вот Блэк, кстати говоря, может сейчас перерезать двоечнику пути отхода. Но повезло. Повезло двоечнику, что его соперник в ангар даже и не посмотрел. 5-5. Пирожки налепила, пивасик купила, готово как не знаю кто. Ой, Таточка, рад за вас очень, очень рад за вас. Я с пивком. Во, сколько сегодня, ребят, с пивком собралось. Ну, ребятки, что ж, тогда удачного вам э, пивопоглощения. Я вот все время пытаюсь придумать какое-нибудь слово. Ну, как-то удачного вам побухивания было бы как-то не совсем культурно. Поэтому удачного вам пиво. Усвоение. Сильная сторона на этой карте, я так понимаю, это Т или нет? А, ну, смотрите, здесь еще более равная ситуация, даже чем на Тускане. На мой взгляд, здесь, конечно, сильнее а, оборона. Потому что, опять же, ключевые позиции здесь занимает а, быстрее оборонительная сторона. Но нельзя сказать, что атака... Нельзя сказать, что атака здесь слаба. Вот, ну, нельзя абсолютно. Ну, лично я, например, когда играл в CS э, и кэш несколько раз менялся, и после этих... Ой-ой-ой, ну все ретейк теперь уже не будет, как вы видите, ретейкать некому а, В общем, ситуация такая, что менялась много раз страна. изначально, когда вышла карта кэш, сильной стороной здесь являлась оборона ну, я имею в виду в Counter-Strike Global Offensive. Потом на атаку переместился Вектор. Потом снова на оборону. И, на мой взгляд, наверное, остановилась все-таки на атаке. Я бы сказал, что в CSGO все-таки атака сильнее. Но не за счет владения по карте, а за счет чуть больше инициативы, которую они могут проявлять в той или иной ситуации. Ну и опять-таки открытые скайбоксы на карте. Просто дикие раскидки точки А Которую действительно только Умеющие люди могут принять Но это опять же все, что касается Карты Кэш в Counter-Strike Global Offensive Уф, завтра мясной пирожок Ой, как здорово Ой, как здорово, но я сразу захотел опять есть Вот что не из трансляции, то все про еду Все про еду <bip> Карта, где можно спрятаться за КТ И убить всех это вы про э -э, кэш. Если да, то я согласен. <с> Здесь действительно можно притаиться во многих местах на любой точке и спокойненько выигрывать. Просто за счет того, что кто-нибудь не дочекает. Хакуна Мата. Не 197 севить ребятам, к сожалению, нечего, но пытаются сыграть на отстрел, пока их выбивают. 197 погиб. Хакуна Мата. Застрелил Володьку Дуримара. Ну, странно, конечно, Володька Дуримар. Хотя нет, не странно. Володя Дуримар сыграл достаточно в типичный для него контр strike Как обычно вышел, и никого не убил. Поэтому на табло 7-5. Уж приходи, у меня уже готово все. Солнышко мое, но ну, ты же знаешь, что я сейчас транслирую матч и, К сожалению, не могу ничего в данный момент сделать. Но как только матч закончится, обязательно накинусь на... Сначала на еду, потом на тебя. <laughs> Нет, сначала на тебя, потом на еду, потом опять на тебя. <laughs> Дорогие друзья, 12 раундов позади, уже 13 раунд идет. И экономика, экономика, простите, что-то я потерял букву М в начале слова экономика. Да, немножко она подпросела у игроков обороны, так скажем, «скорб» минус Дуримар и размен. моментальный, что важно для игроков атаки, 197-й. Ой-ой-ой, ой ну тут да. Надо признать, конечно, что даже со слегка побитой экономикой оборона все-таки ее успела восстановить, да, и у них появился девайс. Как ни крути, да? И эти девайсы были реализованы. Но если только Кессон сейчас не сделает просто невообразимое и не вытащит этот раунд. 50 секунд до конца. У Кисона 65% здоровья. Ну, неплохое количество. Лайфбара, но, просто... но тут просто прилетело в затылок. От пули в затылок кессон страховку сегодня с собой взять забыл. 7-6. Ну, как я и, собственно, говорил, что матч однозначно будет равный, однозначно будет интересный и весьма жаркий. Но помните, да, я ставил где-то на 16-12 в одну из калиток. А, брат, как нам участвовать? В этом турнире уже нельзя участвовать, он уже заканчивается, как бы. Доброе утро. В других турнирах Я вам не советчик Турниры другие найдете и участвуйте в них Снайперская винтовка, 3 Энки и ФАМАС Бай достаточно отменный и весьма уверенный У команды в атаке, у Анви при этом Кстати, бай не хуже Четыре калаша и снайперская винтовка, которая вот только-только отстрелялась. И внезапно Володя Дуримар попал под размен. Ну, в самом деле. 7-9. Володя Дуримар. Вечный лоутабер своей команды. <laughs> Ладно, Володя. Володя лучший. Лучший. 197-й. Ухай только что двух оппонентов. Двоечник и Скорб добили остатки команды Анви. Мы получаем временный ничейный результат. И как следствие, дорогие друзья... Получаем минимальный перевес на старте второй половины. Вот только вопрос, в чью сторону. Если не совсем грамотно Анви распоряжались экономикой последние два раунда, то вполне возможно, что в сторону команды в атаке. Все-таки даже атака может лишиться денег и придется играть с диглами, но здесь вроде бы в целом. Ой, двоечник, реакция подвела. Прям даже... Я всегда поражаюсь, когда вот люди, находясь в позиции, проигрывают перестрелку на снайперских винтовках. Ну, то есть как, я не то чтобы поражаюсь, что это типа плохо, но просто что это забавно. Он же в огромном плюсе находился, у него позиция, у него снайперская винтовка. Ему один раз на Маус один даже до... Фу, нажать достаточно. А Жентосина, минус один, дальше три фрага от команды Анви 197-й, кстати, находится в сайде, а бомба стоит, я так понимаю а бомба стоит в закрытую Ой, здесь Володька Дуримар еще дежурит, елы-палы Смотри, попал все-таки, ляпнул Ну что, победу выбивают игроки команды Анви Парадоксально, действительно, я, честно сказать, думал, что этот раунд сейчас все-таки в атаке выбьют Но, нужно отдать должное, команда Анви раунд удержала Константин, привет, подскажите, где найти турниры? Уже устали играть со своими друзьями. Фаншортс, смотрите, короче, залетайте в группы ВКонтакте, пишите в поиске турниры ПКС по 1.6, ищите группы, которые на данный момент проводят турниры, и вот в них, и вот в них везде регистрируйтесь. И все будет хорошо. А касаемо колеса на сервере, пока ничего не могу сказать, но вроде да, по-моему, покручивали периодически, но это не точно. Ведь э, есть люди, которые очень хорошо умеют даблдакать, и будет вообще все шикарно. Дерзкая. Поистине дерзкая, маумзель. Два минуса, минус... Меня постоянно на этом турнире перебивают. Постоянно, не дают договорить никогда, Черт возьми. 9-7. Спасибо за совет, добро, не забуду. Фаншортс. Надеюсь, помог. Надеюсь, помог. Ну, у меня есть, допустим, парочка э, турнирных групп, в которых я состою. Э, вижу, что они проводят турниры. Если хотите, напишите мне в личные сообщения, я вам дам ссылочки. Ой, Володя! Ох ты, юный наш Майкл Джордан. Закинул хорошую хаешку, да еще и на развороте чуть с ск... 197 простите, не убрал. Я думал, это Скорб. А Скорб, оказывается, у дерзкой отжал м и контролирует а, позицию в Вентруме. Ну, здесь, конечно, нужно играть осторожно, да, потому что м и... А че он <laughs> не стал разворачиваться? Не повезло. Не повезло. 10-7, дорогие друзья. Самурай, добрый вечер, удачи в стриме. Канал очень хорошо комментируешь. Каждый день видео и стрим смотрю. Самурай, спасибо вам большое. Огромное спасибо. Чувствую поддержку. Как вас найти? Ссылочки в описании все есть на все мои социальные сети, на все площадки. На все-все-все есть все в описании, короче. Найти меня легко очень. Ну и вообще, кстати, над пятеркой игроков Атаки постоянно появляется ссылочка, да. Вот вы на экране можете видеть сейчас. Сейчас здесь ссылка на мою группу ВКонтакте. Потом поменяется там на что-то еще. Вот сейчас ссылка на мою группу в Телеграме. Изи, изи, но не изи для одной из команд, дорогие друзья, в любом случае 10-7, как бы не закончился этот матч, изи эту карту назвать совсем нельзя Блэк разменялся только что, но при этом опять же уже потерян Володя Дуримар, как вообще ни разу это не удивительно, постоянно Володя Дуримар в числе первых лишается своей хитрой головы Не везет ему, но так бывает ну и попытка пропушить точку Б, да, по всей видимости, в перспективе будет реализована командой в атаке. Потому что я так вижу, что большинство стягивается именно сюда. Ну, на удержании дерзкое. И, ну, сверху с девятки будет контролировать а, вопросительный точка восклицательный. Уже не будет, не, уже не будет. Вопрос решен сверхбыстро. Практически каждую секунду из состава команды Анви кто-то допогибал, и в результате допогибались до 10-8. Здравствуйте, спасибо вам, уважаемый комментатор. Очень круто, Рустем, спасибо и вам тоже большое на теплом слове, на добром. Нашел поддержку комментатору. Там еще, смотрите, смотрите, есть там, короче, ссылочки. Дуримар тактически умирает. Да-да-да, это точно, это точно. Спрей! Неплохой спрей от 197-го. как обычно, короче. Володя просто мешок. Не в обиду, конечно, Володя, но когда на тебе делают каждый раз энтри-фраг, либо нужно позицию менять, либо в паре с тиммейтом играть, который хотя бы разменяет. Да, Пока что точка А рушится. Рушится очень уверенно и быстро. Кисон два фрага успел залепить перед своей гибелью, но Блэк, опять же, без позиции даст дефьюз китами. Но вот есть ли армор, и есть ли вообще у него желание попробовать вытащить клач один в три с поставленной бомбой? Мне кажется, тут... Что-то тут не так. И не самая это... Яркая и радужная перспективка идти сейчас что-то вытаскивать. Но пытается сыграть на выбивание девайса, разумеется. Выбил один девайс. Экономического урона для команды в атаке это, конечно, не нанесет. Но глобально... Просто испортит нервишки. 4 хп осталось после взрыва у Блэка. Ну и как бы да. мка в следующем раунде. Счет 10-9. И вот, наверное, сейчас стоит делать экономический. Я так думаю. Я не особо, конечно, сейчас... Хотя нет, смотрите, там даже АВП есть. Ну ладно, ладно. Но я бы все-таки, наверное, подумал бы об экономическом. Не самая стабильная экономика, и лучше было бы ее нарастить, чтобы она была немного крепче. И в перспективе, опять же, для команды Анви проще игралось, потому что не было бы ситуации, когда раунд уходит за два. Но сейчас, как вы видите, засейвленная М, которая досталась Кессону, и снайперская винтовка у вопросительно-восклицательного знака с точкой. вот Как-то так... Ну, выход на А, Дерзкая и Дуримар погибают, и где снайперская винтовка, где М, которые должны были, наверное, обусловить э, как-то свою покупку, да, как-то характеристику какую-то дать, так сказать, да не зря же все это покупалось. Ну вот, кстати, справедливости ради, Жентосина и 197 погибли именно от рук девайсов игроков обороны, которые были приобретены, но все же два девайса, повторюсь. Маловато, маловато будет Минус от Кессона Ой, простите, минус по Кессону Хакуна Матата минус Блэк И последним остается Никто, никто, дорогие друзья 10-10 Лучший стример Лови лайк, салам алейкум Комментатор номер один, ребятки Спасибо вам большое, обнимаю вас всех Вы лучшие, как я уже много раз Говорил для такой аудитории Просто, в принципе, приятно Работать Потому что, как иначе? Как иначе? Ну, я же говорил. Я же говорил, первый матч будет потный. Все-таки сегодня у меня мои анализаторские способности э, работают чуть лучше, чем вчера. Вчера я вообще э, из четырех матчей э, угадал только два исхода событий. Посмотрим, как сегодня получится. Хакуна Матата. Анви. Вы про... Опять пауза. А вот кстати, кстати, про паузу, дорогие друзья. Очень интересный нюанс выискался, оказывается, да. Вчера, как вы помните, пауза стояла посередине матча. Но на самом деле пауза стояла не посередине матча. Она стояла действительно в начале раунда, просто из-за задержки ХЛТВ. Пауза у нас появляется вдруг внезапно почему-то посреди раунда. Хотя это совсем не так. Но почему сейчас здесь взята пауза? Вроде никто не вылетел. Непонятненько. Неужели, Тим Толк? Я играю с ХЛТВ модельками без анимации рук. Намного удобнее. А, Владимир, понимаю, что удобнее, но на всех нормальных, уважающих себя площадках и турнирах это запрещено. Держу в курсе. Дай табличку, пожалуйста, держите. Вот она вам, табличечка. Если вы об этой табличке, конечно же. Сколько набил Блэк? Четыре. Ну, за пять раундов четыре килла. Неплохо в целом. что то у Кессона игра не идет. Согласен, да, согласен. Кессон обычно настреливает куда больше. Даже во второй половине Володя. Дуримар уже пять килов сделал, а только три. Комментатор, ты лучший, мага. Благодарю вас. Жму вашу э, мужскую ри... ру... руку. Я помню, на нюке два прострела дал на турнире, поставили на паузу и сервер полетел. Ну, это вообще классика. Так, кстати, часто можно увидеть. Раньше вообще очень часто такое было. Многие, особенно когда админы турнира играли на каком-нибудь турнире, вот я вспоминаю 2014-2015 год, о, если видите, что команда администрации этого турнира участвует в этом турнире, все, это просто пипец. Это просто... Их невозможно было выиграть, они все равно найдут причину, по которой выдадут тебе бан, и команда твоя улетала. И, собственно, это одна из причин, почему мы ушли из 1.6 своей командой в CSGO. Потому что ловить там тупо было уже просто нечего. Адекватности было по минимуму. Обидно было, а ты, Сань, должен был этот матч комментить Ну вот, видишь, тем более еще и на стрим Согласен, обидно Такой момент хотелось бы, наверное, в все-таки Запрещены ХЛТВ-модельки только для АВП и Скаута Их по стандарту и вперед Проверено годами Ну Это скорее все равно эстетика Это толком-то ничего не дает Глобально, да то есть это ничего абсолютно не меняет. Просто это тип модели. Но все-таки, опять же, повторюсь. На уважающий себя турнир вас с такими моделями никто не пустит. Если есть, конечно, какая-то проверка моделей, в принципе. Но это ладно, это такое вообще. Сейчас бы в 2022 Обсуждать, да, как говорится Что там, где там, куда пустят Лавировали, лавировали, да не вылары Да, вот постоянно на втором слове На третьем, вернее, всегда ошибаюсь Лавировали, лавировали, да не вылавировали Вот так Если Ой, ой Пауза у нас отжалась Ну, точнее, она-то отжалась уже на сервере, да Но вот этот момент игровой Вы не думайте, что в матче было то же самое Скорб минус Блэк Вот только про Блэк спрашивали, а его прям тут же убили Раньше, помнишь, вообще был только прицел? В смысле только прицел? Не помню такого. То есть не было руки и пистолета? Такого точно не помню. Два в два, дамы и господа, остались игроки. И ситуация, на самом деле, конечно, чуть более лицеприятная для коллектива. Анви, учитывая лайфбары. Но игроки атаки на точку Б зашли. сейчас на ней будет установлена бомба. И вот это как бы уже нюанс малость неприятный. Кисон сыграет с девятки. Ну и его товарищ по команде сыграет из-под девятки, с хелпы, так скажем. Ну, давайте смотреть дальше. Скорб. Минус. Охренеть. <с <Cuandoisa> <с? <с? Вот это охренеть, дорогие друзья. 11 10 Но в пользу команды в атаке. Даже запрещены модели, которые тут, по крайней мере, на некоторых серверах. Таки да, таки да Ну, Скорб, короче, затащил Очень важный раунд для своего коллектива На самом деле, очень важный раунд Потому что Оборона, как вы видите, да, по дефьюски Там вообще, в принципе, не богата Я не думаю, что очень сильно богаты по арморам, например Но, думаю, хотя бы первые-то Уж должны были покупать, иначе вообще Все это тлено, и зачем вообще тогда было закупаться Дерзкая вот это да. Как я уже неоднократно говорил, действительно дерзкая. Очень дерзкая. Два минуса успевает сделать. Ну, скорбь ответные Два фрага. Десантник Блэк. Десантировался совсем не вовремя. Тайминговое появление на девятке человека, Чейник я не знаю, как в принципе адекватно читать. Ну, двоечник последний. Кстати, позиция у двоечника тоже очень... Хитрая, но кессон. Как почувствовал, слушайте, как почувствовал. Это турнир в Узбекистане. Жаробек? Нет. Плюс сабскрайб. Илья Попов, спасибо вам большое за сабскрайб. Если раньше это до 1,5... Что возможно, точнее то возможно Согласен, да, возможно, возможно Потому что, хотя нет, даже По-моему, в 1.4 даже не было такого Или в 1.3, не помню, в какой-то из этих версий Точно руки были И автомат был Не помню вообще такого, чтобы был только прицел О! Точно, может это 21 И это 21 Аааа -а -а! Профетик! елки палки где ж ты раньше был? Где ж ты раньше был с таким умозаключением? И же реально двойка и единичка-то получается. Фу, блин. Ой, 21-й мне этот постоянно. То он римскими подпишется, то еще какими-нибудь. То теперь вообще с знаком припинания подписывается. Ай-яй-яй-яй. Но это, я надеюсь, это не предположение, а факт. Хакуна Матата минус Кисон. Почему люди в 1.6 играют? Объясните мне, ребят, объясните ему, пожалуйста, почему в 1.6 играют человек не с нашей планеты, по всей видимости. Есть такое, нужно объяснять. От себя объясню. Все очень просто. Дело вкуса. А почему в нее не должны играть? Когда вышла Counter Strike Source, общественность ее в принципе не приняла и поэтому подавляющее большинство так и осталось в 1.6. А КСГО просто приняли, да. Дерзкая, добирает двоечника, и счет на табло 12-11 в пользу команды Анви. Я просто смотрю на FTV часто, но тут посмотрел, что я даже и не подписан, оказывается, исправил эту ошибку. О, Илья, респектулечка вам, большое-большое спасибо. Вообще у меня на канале по статистике 82% просмотров не от подписчиков, точнее, ну как, от людей, которые не подписаны на канал. Я вот как, никогда не призываю, конечно, такое это пытаться изменить как-то. Но вообще, конечно, странно, почему людям тяжко нажать на кнопочку подписаться. Мне вот, если интересно, я смотрю, человек всегда нажимаю подписаться. И лайк всегда нажимаю. А, кстати, ребятушки, непорядок: 73 человека на трансляции, а лайк в 39. 13-11, проезжаем вперед проезжаем дальше. Команда Анви пока весьма и весьма недурственно обрели себя в обороне. Но как минимум на последние вот сколько-то раундов, там 2-3 буквально, да. Команда в атаке, вот чуть-чуть, к сожалению, потерялись. Был хороший достаточно запас, но вот что-то так вот не зашло. Девайсики. Девайсики а обоюдные Но Блэк при этом выходит в аркаду И под токсиком забирает а, а, Жентосину Жентосину, точнее, наверное, правильно так сказать Все. Под точкой Б один игрок получил люлей Попытка реабилитироваться На меду от двоечника Ой, За... О, Попал Володя Дуримар вол... Нет, это был не Володя а в... Тогда не попал, получается, слушай Тогда это обман Ложь и обман и провокация Володя Дуримар сейчас просто в перестрелке, участвует с соперником э, из мейна. И вот в результате чего Володя Дуримар потерял немножечко своего лайфбара. Кисон, кстати говоря, здесь пытается прикрыть своего тиммейта и контролирует выход со скрипа. Полетели гранаточки. Ой, фа, ой, ой, ой. Флешка, а, за ней следом выстрел со снайперской винтовки, да, повод испугаться уже есть, но Володя угомонил двоечника, это, как вы знаете, снайпер команды в атаке, и, по-моему, вот чересчур медленно сейчас в атаке пытаются распаковать точку А, мне кажется, нужен... Ничего себе, а бомба на Б шла! А бомба шла на Б, дорогие друзья! Я надеюсь, вы слышите фейспалмы, которые я сейчас отшлепываю себе полбу. Как такое, ёлки-палки, могло вообще быть? Это жесть. Грубейшая ошибка от команды в атаке. Фейк весьма-весьма э, несвоевременный был. О, ребятушки, ну вы просто класснецкие. Вы просто класснецкие, дорогие мои друзья, а? Я сказал, что 39 лайков э, — непорядок, и вы сразу 58 сделали. Ребят, лучшие. Володя Дуримар врывается из-за цемента. Хотя здесь, конечно, это не цемент. Здесь это просто коробка. Но два минуса перед смертью он все таки делает. Это самое главное. Неважно откуда, неважно как... Но сделал. Дерзкая. Минус скорб. Кстати, Асиль, если вам интересно, вот мое мнение, например. Я-то обеими руками за Counter-Strike Global Offensive. Я тоже считаю, что 1.6 себя немножечко уже морально изжила. Но, так как я комментатор и я, в принципе, люблю Counter-Strike, это основное, что я делаю, это комментирую любой Counter-Strike. Неважно, это Source, 1.6, Go. Я в этом плане за идеологию, так скажем, да Главное, чтобы это был Counter-Strike по барабану какой Но я в последние годы, когда играл еще в Counter-Strike Ушел из 1.6 в CSGO в свое время И в 1.6 возвращаться, естественно, никогда и не планировал Ладно, дорогие друзья 15:11, 11 Матчпоинт для коллектива Anvi Для победы нужен всего-навсего один раунд И сделать это на самом деле будет не так тяжело Как, например, взять предыдущий раунд, да Учитывая факт того, что сейчас не у всех игроков в атаке есть девайсы, но вломились на точку «А». Ребята из команды в атаке пропушили все достаточно неплохо и даже поставили бомбу. Дерзкая Дуримар и Блэк отправляются на ретейк точки «А», и от этого сейчас будет зависеть, в принципе, судьба дальнейшая этих команд. Володя Дуримар забирает Хакуна Матату! двоечник открывается из-за дальнего, пытается вступить в перестрелку, кровопролит, но ну и все-таки забирает дерзкую, но остается один, все тиммейты уже, увы, ах, погибли, и Володя Дуримар ставит же, отдай, отдай, а, есть дифьюз ты, все, отлично, я подумал, у него дифузов нету, Блэк типа бежит, у него дифуза есть, короче, блин, вот это потнючий, Потнючий раунд, дорогие друзья. Жесть какая-то, жесть. И да, прикиньте, я всего на раунд ошибся. Я сказал, будет 16-12, а было 16-11. Даже немножко обидно прям, ну, прям обидно. <ф> <Fusion> Но чатик угадал, 53% проголосовали за победу команды Анви. Помните, да, я на следующий матч ставочку делал 16-6? В пользу галиных узбеков, причем, кстати. Ну, посмотрим, что там будет. Так, дорогие друзья, ну, этот матч, разумеется, все. Команда Анви проходит в гранд-финал, и с ними мы встретимся аж 14 числа Раньше мы их уже не увидим а Команда в атаке попадает в нижнюю сетку, но с ними мы увидимся уже завтра